Текст 1 Морской город Владивосток Сокудоку Рен. Сейчас август. СА. Сейчас август. Это самый хороший месяц. Аса Иха Име Это самый хороший месяц Это самый хороший месяц А это пассажирский поезд а -э. апа и -по. а это пассажирский поезд а это пассажирский поезд Это старая, широкая и очень красивая улица. Это старая, широкая и очень красивая улица.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 Другая большая и прямая улица – Океанский проспект. Вот трамвай и автобус. А это машина. Трамвай красный, автобус белый, а машина синяя. А это что? Может быть это трамвай или автобус? Нет, это не трамвай и не автобус. Это троллейбус. Троллейбус – это электрический транспорт, как трамвай. А вот эта желтая машина – такси. Здесь много такси вон там старый зеленый парк вот церковь а напротив музей и японский центр вот это новое высокое здание жилой дом а Дальневосточный университет тоже здесь? Нет, он не здесь. Вон там далеко Большой Новый мост. Вон там? Да-да, вон там. Дальше Большой остров. Это остров Русский. Дальневосточный университет там. Там все факультеты, там все общежития. А студенты и преподаватели сейчас тоже там? Нет, там же сейчас каникулы. Занятия еще не скоро. Преподаватели там. А студенты дома. А кто эти люди? Это русские? Нет, это туристы, гости. Это китаец и американец, а вот этот молодой мужчина, японец. Рядом русский переводчик. Наверное, недалеко гостиница.